Итак, друзья, я сейчас в эфире в Инстаграм и Фейсбук и с радостью сегодня поделюсь с вами важными, нужными, полезными для нас знаниями, что нам нужно делать и как мы можем повлиять на то, что происходит сейчас в мире. Тема сегодняшнего эфира – как сохранить мир, что спасет Россию, Украину и мир, сегодня от глобальной мировой войны, в принципе, от того самоуничтожения, к которому мы сейчас к этому пришли. Итак, первое. Есть такая умная фраза мудрецов. Она, эта фраза, насколько я знаю, из ведических знаний старинных древних знаний. Звучит она так. Когда наступит финальная фаза жизни, она будет такой, это финальная фаза. Лю они люди будут сидеть и наблюдать за тем, что происходит, как в театре. Они будут аплодировать тому, что происходит, находясь в каких-то своих местах, я уже своими словами добавляю, эм, осуждая, радуясь, э, злорадствуя чужому горю, просто э, отстраненно и с неприятием относиться, как к кино, э, однако и они будут аплодировать этой пьесе, не понимая, что на самом деле аплодируют своему собственному падению. Вот вчера я уже говорила, и сейчас немножко еще об этом напомню, в каждом из нас, в человеке, есть добро и зло, это как близнецы. Так мы устроены, так устроена наша психология, что мы ну, пытаемся подавить друг друга, самоутвердиться за счет того, чтобы ну, там, осознать свою такую значимость там, большую. Да? И поэтому существует всегда с детства, начиная, когда человек растет. Он поднимается, они там, дети дерутся, друг друга там как-то выделяют. Так устроена человеческая психика на самоутверждение, на рост, на развитие. Но у одних это самоутверждение и рост потом превращается в человеческое расширение «я», сейчас об этом будем говорить, а у других так вот это и остается. Я на первом плане, моя еда, мой дом, мой холодильник. Я сижу, щелкаю телевизором, перещелкиваю, там война не смотрю, там, там, значит, и правда. Мы так привыкли жить, перекидывать, перещелкивать разные программы, и все было бы ничего, если бы не было так сегодня, ситуация, которая сегодня происходит в мире, касалась, касалась каждого из нас. Вот теперь смотрите. Мы с вами, каждый, имеем карму личную. Вы про карму слышали все, такие все сегодня умные. Карма – это причинно-следственная связь на уровне чистой психологии, академических знаний. Если это говорит на более высоком уровне, то это кармические связи, которые мы с вами имеем. И, и то, что мы сегодня имеем, это результат наших действий сил. Вчера, позавчера, в прошлом – да? И вот те специалисты, которые работают с аналитическими программами, с ведическими науками, я сейчас наблюдаю, вот есть такие интересные люди, в данном случае сейчас про россиян немножко скажу, они даже называются доктор Ши, они там как-то называются астро -ведический, ведический астропсихолог. Но когда вникаешь в то, что они пишут и как они себя ведут, то ты видишь, что эти люди только знаний нахватались, но у них вот это эго самоутвердиться все равно ими движет. Теперь поехали дальше. Видите, что такое вообще карма? Карма ⁇ это результат наших действий через мысли, которые мы имеем. То есть мы что-то думаем, о чем-то думаем. Мы что-то чувствуем и, соответственно, это выдаём. Ну вот, например, я мой дом, я моя чашка, я моя машина, я мой Крым, я мой донбас я моя Грузия, я и так далее. Угу. Улавливайте о чем, да? Так вот, смотрите, расширение сознания на том уровне, которым мы с вами должны понять, это звучит так, я просто подключаю, потому что мне, пардонте, мешают немножко. Люди тут пишут очень много. Так вот, есть уж суженное сознание я, вот я это мо. Я – это мои, моя жена, я – это мои дети, я – это мое село, я – это мой город, я – это моя страна, я – это моя планета. И это уже идет расширенное сознание и приближается ближе к Господу Богу, который дал нам эту жизнь, который дал нам эту жизнь в… Мы взяли его в аренду. Наше тело. Даже это не наше тело. Вы же знаете, да? Все А Теперь смотрите. Люди, которые занимаются одновыми программами, люди, которые занимаются кармическими всякими там штуками, они на самом деле светят. Ну вот, например, смотрю, есть интересный человек такой, и она россиянка. Она мне интересна как личность, то, что она дает. Но я смотрю, что она дает, что она пишет. Она использует те знания, которые получает от пропаганды, которая идет в России. Так вот, Сейчас вы поймете, к чему я дальше. Например, там используют фейковые материалы там, про тот же Крым, про ту же Украину, какая война идет. Но она, насколько я поняла, она ведический там, психолог или астролог. И это страшно. Потому что такие люди влияют на других людей. Понимаете? А теперь внимание. Дальше. От того, насколько мы невежественны. Мы таких правителей и имеем. А теперь вот сейчас почитаю вытяжку из ведических знаний, чтобы вы понимали, к чему я. Дальше продолжим. Вот, цитирую. Это описывает один монах. В 70-х годах расшифровывают вот эти юридические знания. Государством должен управлять шатри. Человек готов защищать своих граждан. Неподготовленным людям низшего класса, которым нет дела до страждущих, до тех, которые нуждаются, нельзя предоставлять кресло руководителя. Век Кали – это наш век, который мы проживаем – Ниши занимают посты правителя. Ниши это низкий уровень сознания, это не ни низа, это низкий уровень сознания, который набрать, нахапать себе, себе, себе и других использовать для своего же обогащения. О чем я говорю, понимаете, да? Это я говорю праведические знания. Получил большинство на выборах вместо того, чтобы защищать развивать страну, государство, экономику. Они создают невыносимую обстановку для всех людей. Такие правители незаконно ублажают только себя за счет своих подданных. Не знаете, о ком я? Это ведические знания. Это для ведических астрологов и психологов, в том числе и россиян. А сейчас вы поймете почему я. Целомуденная мать-земля проливает слезы. Целомуденная мать земля проливает слезы, за... Цел... Видим, в каком положении находятся ее де... воины, которые борются за свет. Смотрите, вот я сейчас прочитала маленький кусочек из ведических знаний, тех, которыми так сегодня сильно увлечены наши э, ну вот, блогеры, да, там, которые нас обучают. А теперь внимание. Низшие люди низшего уровня не имеют права занимать посты Потому что они используют только себе. И вот, вот эта ниша — это только я. Поесть, поспать, провести подобных, надрябать, нахапать. А теперь скажите мне, пожалуйста, мы про кого сейчас говорим? Как думаете? Я прошу вас отвечать, будьте осознанными. Теперь смотрите, что дальше происходит. Мир так устроен, что людям дается пройти эти пути и подняться на более высокий уровень сознания. И если вы только поддерживаете вот этого правителя, значит вы в ответе за, ту, за те кармические последствия, которые есть сейчас, я вас не призываю к чувству вины, нет. Боже сбава, я, я уже стараюсь аккуратно это говорить. Мы сейчас говорим о низших, которые соответствуют своему низшему такому же правителю которые согласились с учетом своего уровня развития и восприятия мира, они согласились, чтобы у них был такой правитель, и они сейчас, внимание, подписываются не только с этой кучкой стариков, которые там обалдели уже от этого хапания, они подписываются в их карму, потому что они соглашаются, потому что они подписываются в эту карму и они соглашаются с тем, что Убивать это нормально, уничтожать это нормально, присоединять чужое это нормально, что они второго сорта, там эти нацики, хохлы, как угодно людей там, да? И вот теперь, смотрите, правительство приходит к нам такое, что и подсветить нам, нам же, живущим на этой планете, наше эко, какие мы. Поэтому миром должен править тот человек, тот лидер, который служит людям, и в ведах написано «Слуга народа». Я, кстати, приятно удивилась, вот изучил вот этот аспект, и я теперь понимаю, почему в Украину пришла партия «Слуга народа», так ее там поначалу не готовы были, чмурили. Так вот, пробуждение, пробуждение к осознанности начинается с того, друзья, что мы идем против течения обычного, привычного, сознательного, и вот я помню, как отслеживала, наблюдала, как пришел Зеленский. На эмоциях его выбрали. 73%. И многие говорят, да он не умеет, да он там неопытный. Не Здесь нужно чистое сердце и большое желание быть лидером и вытащить людей. Два Владимира выбирали, кто из двух Владимиров может в этот мир продвинуть вперед. Как вы понимаете, Владимир, который держит в низшем уровне людей, пользуется их благами за счет их благ. Спасибо за ваши сердечки в Инстаграм. Естественно, выбрали того, кто, у кого чистое сердце, кто не наровал, не наворовал, и не нагрявал и не, не 22 года у власти. Именно поэтому за два года, я не знаю, как ему вообще удалось удержаться тому Владимиру Зеленскому. Противостояние с олигархами, со злом, с награбленным у народа, с вот этой антипутинской пропагандой. Я вообще не понимаю, как он удержался и как. И вот сегодняшняя ситуация, не потому, что я ее рассказываю, не потому, что вы и так все знаете, а потому, что те, кто славяне, должны понять, что через славянские народы мы возвращаемся назад в... Мы... Или умрем, или переход, по-разному говорят. Но в любом случае, запомните, смерти нет, мы просто перейдем в другое измерение. Но на каком этапе сознания мы уходим? На каком этапе сознания мы перейдем? Вот это очень важно. Потому что убитые сотни, тысячи, уже миллионы людей и от э, гуманитарной катастрофы, от голода, уехавшие, убитых, расстрелянных. Вы понимаете, сколько те, кто поддерживает вот это правительство низшие, а вы же его поддерживаете? Сколько лет, сколько поколений вы будете отрабатывать, сколько поколений вы будете отрабатывать вот эту карму. Вы это понимаете? Сейчас я говорю не для того, чтобы вызвать у вас чувство воды. Сейчас я не призываю вас идти на площади, и, чтобы вас загоняли в каталажки, в тюрьму и вас расстреливают, как это делает. Лукашенко, как это делает Путин, как это делает Каддафи, как это делали другие за время истории вот эти правители низшего звена. Нишевое звено правителей – это люди, которые низшего звена выбрали, такого же низшего звена правителя. Нишевое звено – это не второй сорт, низшее звено – это уровень сознания. Мое, только мое, моя пчашка, моя машина, мой Крым – Моя Молдавия, поняли, да? О чем я? Так вот, чтобы вы понимали, что э, Украина не просто так сегодня выпала э, на долю испытания. В Украине годами спал дух. Мы сколько, я сколько помню, у нас все время того же Тараса Шевченко. Его же сгноили в крепостном праве. Вы знаете, да? Я думаю, вы знаете. И таких много у нас людей, которые не боялись идти противостоять. И поэтому вот эта слава сейчас, вот этот дух, который идет, он по сути спасает всех. И для нас с вами очень важно сейчас поднять свой уровень осознанности и подумать, ну хорошо, если даже Украине там, ну допустим, у вас там информация идет, средства массовой информации, которое вас глушит. Ну, включите мозги, ну и скажите, спросите у себя. Ну хорошо, даже если в Украине есть там нацики или там оружие какое-то бактериологическое, так почему тогда такая великая Россия не через законные, не через законные правила провела вот, как бы, оправдание своего вторжения в Украину? Даже те же американцы, которые шли в страны, где действительно происходили какие-то уничтожения людей, они брали через ООН, через другие международные организации, как бы, оправдание, почему они туда идут. Понимаете? То есть законы не писаны, а он зажрался и зашел слишком далеко. А люди со своим низким уровнем развития принимают, принимают эту информацию, и они считают, что вот, и оправдывают вот такие действия своего правителя. То есть, смотрите, нас учит каждое наше правительство, которое приходит к нам, это подсвечивает наше невежество и наш уровень сознания. Вот чтобы вы это понимали. Сейчас... Народ Украины восстал за свою свободу, за свою землю. Сейчас под этим смеется все. Сейчас откроется много провокаторов э, дешевых людей. Там будет и правда, и неправда. Там сейчас, конечно же, будет мясорубка. Не только война с оккупантом. Их уже начали от, э, сегодня в моем э, доме, где живут оккупанты. Э, я узнала, что утром был бой. Но пока я тихо, нету толком информации, свет там отрубили, все. Показали мне мои соседи, живущие в соседних поселках, в городе, в районе, скидывают реальные снимки, что что делается, что происходит и что делают эти российские братья. Но вы меня можете, конечно, не вы мне, конечно, можете не верить, не надо мне верить, просто откройте глаза. Правитель должен быть такой, который беспокоится о человеке, о людях. И служить людям, понимаете? Человек наверху, а система государства должна быть внизу, а у нас наоборот. У вас наоборот. Мы боремся, уже сколько лет мы пытаемся выходим на площади, на этот Майдан. Почему преподносит тот же Лукашенко, тот же Путин, постоянно пугают нашим Майданом? А люди в это верят, потому что люди низкого уровня сознания. Только вот мое. А почему? Потому что они пугают народ, чтобы не сменить власть. Потому что свобода — это когда люди за себя, за других, это когда наводится порядок, это когда поддерживают друг друга, это когда любят друг друга, это когда заботятся друг о друге. Понимаете? Поэтому я не к тому, чтобы вы шли до своей площади. Просто я за то, чтобы вы осознавали, что за смертью своих братьев вы и ваши дети будете нести столетиями карму эту будете от от отматывать. Мы сейчас с вами такие умные работаем с адовыми программами, с вот этими кармическими какими-то штуками. Но сами находимся, будучи невежественными. Понимаете? Невежественными. Вот почему я создала программу звездный коучинг для того, чтобы коучей психологов простраивать в них уровень осознанности высокий. Смотрите, что такое карма? Это причинно-следственная связь. Вот я вначале, знаете, переживала, что я нахожусь, осталась в Египте, не успела доехать домой, что дома в Украине война, и я вот несколько дней, да и сейчас я возвращаюсь, лучше бы я была дома, чем я тут нахожусь. Потом я подумала, а почему я тут осталась? Наверное, что-то сделала такое, что мне вот дал, дал Господь тут остаться. Наверное, мне дано для того, чтобы я больше имела сил и ресурсов говорить с вами. У меня есть доступ к интернету, у меня есть, слава богу, вода, у меня есть свет, у меня есть солнце. Единственное, что я в неделю не выходила никуда, у меня тут аж уже на коже аж, аж какая-то вылезла, аж коржи какие-то от того, что я работаю, переживаю и на солнце не выхожу. Так вот, есть люди, которые живут сейчас в других странах, в других регионах, они богаты, они вышли из, из нищеты, может быть, из наркоманства, еще какого-то, но они прошли через осознанность. Они очень сильно работали над собой, и они очень здорово помогают теперь другим людям и помогают им Спасибо большое за ваши сердечки. Вы настоящие осознанные люди. Я вам очень благодарна. Поэтому карма — это то, что мы сейчас имеем. Мы сейчас имеем то, что мы заслужили. Вот эти люди, которые сейчас я наблюдаю, многих украинцев, россиян, которые находятся, они более осознанные, они более, ну, скажем так, просветленные, что ли, прозревшие, что ли. Они сами прозрели, они помогают другим. И, наверное, они... Может быть, надеюсь, может быть, и я туда, и я Господь туда отнес. Я не знаю, если я так, то, Господи, спасибо тебе. Если это случайно, тоже спасибо. Так вот, что-то мы в этой жизни должны делать такое, проходя через трудности, через, через другие какие-то расширения сознания. Потому что, смотрите, в чём заключается расширение сознания? Опять же, например, я — это маленькая я. Я хочу пить, дит хочет пить, плакать, писать, какать. Подрастает дит, оно чего-то еще хочет. Оно не понимает дите, что еще кроме него еще есть мама, папа, еще есть другие дети, что еще есть семья, что еще есть другие интересы других людей. Понимаете, о чем я, да? Так вот, некоторые находятся в этом детемском состоянии, в лучшем случае подростковом, изучают какие-то интересные штуки, там, ведические разные, там, астрологию, психологию, что-то такое. Они людям что-то вещают, но сами находятся в том, что оправдывают в убийственную войну, о том, что э, преподносят и оправдывают и поглощают э, ту информацию, которую им скидывает им пропаганда. Да какие же они продвинутые. Они не имеют права по всем законам Божьим, на мой взгляд, вообще работать с людьми. Вот смотрите, сейчас я работаю, я из Украины. Сейчас у меня есть два помощника из России. Я с ними работаю. И пока я наблюдаю, как они, насколько они светлые души, насколько они умеют сострадать, понимают, или не сухие. Потому что, смотрите, безразличие – это тоже карма. Агрессия – это карма. И она тоже вернется неучастие в войны тихое наблюдение что происходит это тоже болчелевое участие в братоубийственной войне угу. да и э, убивая другого вы на самом деле убиваете себя и несете в себе разрушение на сто лет до седьмого поколения это не я не вызываю чувство вины не дай бог вы это подумайте нет поэтому украинцам сейчас выпало на их долю ну, блин, такая, наверное, хорошая судьба. И спасибо этому Владимиру Путину, что он сейчас вот так учит нас и вас всех, потому что Господь посылает такие испытания, чтобы люди прозревали. Понимаете? Прозревали. Говорят, вот мы там сильнее, мы там слабее, там Германия, там... там. Это как его, там, Франция, там, Англия, там, там НАТО, там мировое правительство, даже не думайте. Все рано или поздно придет к уходу. Потому что борьба зла а, с добром постоянно идет. И, и Господь так. У него есть свои планы. У, у Господа есть свои планы. Поэтому, вот, что сейчас будет с россиянами, вы уже сейчас видите а дальше будет, будет еще в похлеще. Украина свое выносит, но Украина борется, понимаете? А, и она более милосердна. Поэтому мы приводим к власти тех правителей, которых мы достойны. Недаром говорят, народ достоин своего правителя. Сколько мы воевали за этих правителей, сколько крови провели за эти вот уже годы, которые вы знаете. Но при бантасилии в, в той же Руси, в той же Белоруссии, в Руси, той же России по-другому. Что там нацики, что там какой-то бред, что там какие-то гомосексуальные... Да что только они не, не не рассказывали. Сейчас э, выкопали информацию про бактериологическое оружие, и якобы этим уже обрадовывают свое вторжение в Украину. Да давно с этими давно разобрались. Эта тема была еще в 90 х годы. Нет, сейчас высосали из пальца и что-то начинают людям втир... втирать и пугать уже бактериологическим оружием, химическим оружием и так далее. А люди в это верят. То же самое происходило с эм, уханьской лабораторией, которая, там тоже информация разная была. То ли это было в Новосибирске, выскочил этот ковид, то ли где-то в Ухане. Помните, какие-то гуляли у нас по интернету? Даже если это так, то как можно расстреливать, ну, бомбить так называемые бактериологические какие-то лаборатории в, в Украине? То есть нас постоянно задуривают, а мы ведемся, потому что мы невежественные. Мы невежественные, потому что мы не идем учиться, мы не открываем гугл, мы не исследуем, что происходит. Мы сидим и ждем, что за нас решат, что за нас победят что за нас а вдруг пропетляем. Нет, мои дорогие, из волчаливого согласия каждый свою карму вынесет. И вот чем больше людей сейчас уничтожает Россия в Украине, тем больше на головы людей в России это вылезет э, в их э, кармических вещах. Понимаете? И это я не, у, не, не, не вас ну, как бы не пугаю. Я не говорю вам, что вам нужно идти на, э, на площади. Просто услышите, так мир устроен. Что все равно придет другой человек. Одна империя упадет, другая придет. Мировое правительство, если оно и есть, то все равно придумает Бог какой-то какой сценарий, чтобы оно тоже пало. Потому что мир рассчитан на то, чтобы он развивался. Потому что Бог находится внутри нас. Потому что карма это карму изменить. Через ваши мысли, через ваши действия, через вашу ответственность. Вы получаете то, что вы заслуживаете. Я, вы, любой из нас. Понимаете, мои хорошие? Нету нашего Крыма. Нету. Это просто... Он ничей. Он просто Крым. Он Бог его дал. А что у нас за этот Крым? Донбас Нас 8 лет бомбили. Кто вас бомбил? Россияне вас бомбили. На Фейсбуке, в страничке, на моей главной, прикреплена... Короткое, короткое видео от Валерии Новодворской. Зайдите на фейсбук-страничку и послушайте. Это, этого человека, светлого ума, ее убили, так же, как убивают Немцова, как убивают всех других людей, которые думают о чем-то. Почему закрывают сейчас все, все запаковывают? А чтобы получать только ту информацию, которой вы достойны. Поэтому ищите, обходите. Это вам не... Вон, Людмила, и кто там еще есть постарше, помните, в Советском Союзе мы искали там какое то радио свободы американское, потому что у нас был занавес, помните? Так вот сейчас такой занавес будет у вас, но вы этого сами захотели, из молчаливого согласия. Повторяю еще раз, вам не нужно обязательно идти. Да, рано или поздно все равно выйдете. Или будет гражданская война, или будет какое-то жестокое подавление, все равно это вспыхнет, как у нас это вспыхнуло. Раз вспыхнуло, два вспыхнуло. В итоге мы пошли, и мы идем за свободу, за свою «я», за свою свободу. Вы просто хотя бы думайте по-другому. Хотя бы не передавайте ту информацию, которая вообще вызывает, должна вызывать у вас стыд. вы Такую информацию передавайте, если кто-то из вас занимается логическими какими-то знаниями, родовыми программами. Это на родовой программе останется. Это будет в ДНК, и он как врач говорю. Мы искали, не было информации, мы искали ее, слушали там под видом, там запретом, когда у нас был Советский Союз, чтобы поймать какую-то информацию там где-то о свободе. То же самое сейчас будет. Ну, в конце концов, мы должны с вами понимать, что мы выбираем девежественного правителя, потому что мы самые невежественные. Настоящий правитель по всем законам бытия, по всем ведическим законам. Вот я не поленилась, я послушала, поискала. Я вначале прочитала цитату, и сейчас своими словами скажу, что людьми должен а, управлять, быть лидер только тот человек, тот лидер, тот царь, тот, тот правитель, который за людей, который помогает им подняться, который развивает систему государства, который развивает экономику, который развивает земли. Какая огромная страна Россия, я была там, к счастью. Я видела развитые несколько, Москва, Питер, и я видела убожество. Я знаю многих людей, которые уехали из этого убожества. У нас тоже много заброшенного, но у нас все-таки, вы заметьте по истории Украина это земля, это вы, вы в красивые хатки, это песни, а Россия, как правило, что? Куда вас загружали всю жизнь? Сколько водяры вам дается? Я не говорю, что всем. Я многие годы отслеживаю, что происходит в какой стране. Я очень люблю и уважаю россиян, потому что многие люди мои оттуда. И клиенты, и партнеры. Просто будьте чуть-чуть умнее. Сегодня стыдно быть невежественными. Изучайте другую информацию, пока вас совсем не загнали. Потому что, когда ваш правитель для вас старается... Когда он развивает страну, он достоин народа. Когда вас правитель закрывает, загоняет за любое слово, за любой плакат, загоняет вас в тюрьму, это не правитель, это узурпатор. И такого правителя мы выбираем сами. Поэтому невежественные люди выбирают невежественных правителей. Они молчат и терпят, и они несут вместе карму. Понимаете? Понимаете? Да, когда мы выбрали Зеленского на эмоциях, 73% было за него. Многие говорили, да какой он там, опыта у него нет, какой он там комик. Я недавно нашла 3-4 года назад песни, которые он пел со своим 95-м кварталом на объединение страны. Я просто сидела и думаю, блин, а как это я забыла? Вот так мы все забываем, потому что мы тупые и невежественные. И я помню, как, как он пытался неопытным... И как его на него наехали, там и вот эти олигархи, и вот эти смешки, и вот, и вот это все. А он своей светлостью, своей харизмой, своей открытостью. Вы думаете, почему его так мир любит? Он не боится, он не боится сказать, он не боится умереть за страну. Он не боится умереть за свое государство. И он до сих пор находится в Киеве. И не слушайте никакие фейки. И когда правитель приходит для того, чтобы людям помогать, для них старается для страны, такого правителя нужно поддерживать. Почему сейчас весь мир за него, вся страна за него? Да, есть там внутри всякие провокаторы, там есть там, есть, как всегда есть. Но это карма, поймите. Карму сейчас каждый свою отрабатывает. Карма — это то, что мы можем изменить. Если вы осознаете то, что сейчас вы заблуждаетесь, это уже 50% решения, даже как в терапии. Во внутренних конфликтах я чего-то хочу, но у меня что-то не получается. И вот идем там весь печеть бессознательной, идем там э, в детство и, и начинаем выкатывать какую-то какую боль, которую человек не осознает. И как только мы ее осознали, все, 50% этого внутреннего конфликта ушло. Все, уже можно сделать по-другому, и уже можно сделать другие мысли, другие, другие действия и появлять другие навыки. Это работа психотерапии. То же самое здесь, это, и это отработка каждого человека, ну, то, чего он хочет получить, то, что ему мешает, это психотерапия. То же самое, если мы говорим про карму. Карма ⁇ это карму изменить. И Если вы сейчас осознаете, что вы, вы участвуете своим молчанием, своим тихим перекручиванием той информации, которую вы получаете, да еще в соцсетях ее ведете, и если вы сейчас не понимаете, что вы занимаетесь кармическими вещами и передаете по наследству участие в братоубийственной войне и будете столетия отрабатывать, если сейчас даже после моих слов вы вот чуть-чуть задумаетесь, это уже немножко меняет вашу карму. Просто остановитесь, и скажите, да, блин, я понимаю, что столько лет жили в братском, в братском сотрудничестве, а что-то вдруг, а что-то вдруг, вдруг они стали врагами? Да у меня там друзья. У меня там родные, родные, близкие. Да осознайте вы, да уже осознание уже дает 50% решения вашей кармы. И просто, просто подумайте, всякие по эти водички, чаю, кофе, у кого есть такая возможность. И просто задумайтесь, и это уже 50%, что вы с этой кармой будете с ней работать. Потому что, участвуя в братоубийственной войне, своих братьев и сестер, вы подписываетесь на сотни лет ДНК-программ, я вам говорю, как врач с академическим образованием. Даже туда вот веды, я про веды сегодня рассказала, а я говорю вот на простом, таком обычном языке, более приземленном, вы через днк программы на своих эмоциях, агрессии, низкой уровне осознанности, вы передаете ту программу кармическую, которая будет отрабатывать ваши дети и внуки до седьмого поколения. Вы можете меня не слушать, вы можете меня проклинать, но вы в свое, в свое как говорится, в свою пазуху проклинаете. Вы можете не верить тому, что я говорю. Откройте другие источники. Посмотрите историю. Загляните на одну и ту же информацию, проверьте несколько источников. Возьмите ВПН. Да, закрыли сейчас. Закрыли, закрыли, замордуют как атомную электростанцию ЧАЭС, Ч, Чернобыльскую, за, закрыли, да? После того, как она взорвалась. Забетонировали, так и вас сейчас бетонируют но там все равно сюда пришли братья русские для того, чтобы всем миру показать, что мы вам дадим сейчас и атомное оружие, и мы вам сейчас откроем и Чернобыльскую, и Запорожскую, и так далее, сколько там всего. И вас так сейчас закрывают. По большому счету вот эти империи, они все равно распадутся. США, Британия, Китай, это, это все тоже распадется. Потому что уже пошла знаете, как э, вот радиоактивное разложение пошло, да? Вот радиоактивная вот эта реакция пошла, вот это вот, которая, ну вы понимаете, да, про что? Все уже пошло движение. Почему сейчас сидят Европе э, помогают, боятся открывать небо, боятся закрывать небо, боятся. То дают, то не дают. тихоря, каждый думает о себе. Но умирать будем все. Понимаете? То есть на маленьком уровне маленький человек, который живет только думает о том и пользуется только той информацией, которая есть, если он пользуется водичкой, в которой есть что-то подсыпано, то он и будет думать тем, что там подсыпано. Я условно говорю. Если человек разберется, что там оказывается то, что ему не нравится, подсыпано, если он понимает, что оказывается от этой водички мне как-то хреновенько, то, наверное, он задумается, какую водичку ему пить. И пить ли вообще. Именно поэтому я э, больше рассчитываю на коучей психологов, на более осознанных, на более думающих, потому что наша с вами задача сейчас – быть, стремиться к осознанности людей. И все ваши программы, в которых вы проводите, родовые программы, какие-то там, все, что бы вы не делали, там, метафорические карты, Таро, астрология, там, нумерология, э, вот эти вот, там, короче, куча всяких направлений. Есть очень много сегодня специалистов. Но если вы даете это только своего узкого носа и не понимаете широту и глубину, если вы не понимаете, на каком этапе вы личность, вы мощная личность, вы осознанная личность, если вы не понимаете свою ответственность за свои действия и поступки, то я просто вот по себе скажу, рекомендую, просто проходить серьезные трансформационные тренинги, учиться еще раз учиться. Это НЛП тренинг по закрытию сначала практик, потом мастер, потом тренер. Хотя бы на уровне мастера пройдите, потому что там уровень сознания другой, там пирамида Дилса, кто я, что я, почему и для чего я. Поэтому, потому когда я смотрю вот сегодняшних спикеров, сегодняшних вот этих блогеров, вот разных там, клини клинических психологов, миллионеров, там миллионерш и я смотрю, как они красиво обходят, дабы, ну, как вам сказать, и деньги сохранить, и присутствие на рынке. А так красиво обтекаемо уходят от уровня осознанности, от своего тихого молчаливого участия, то у меня возникают сомнения. И не потому, что я живу в Украине, а, а, а мои коллеги в России. Нет. А от того, что на самом деле это вранье, когда мы учим людей, а на самом деле как сами как личности мы слабые. Поэтому личность, которая отвечает не только за себя, не только делает за других, делает бизнес, она еще осознает, куда она идет, где она живет и что происходит в мире, какую информацию она пропитается. Поэтому наши правители приходят к нам для того, чтобы подсветить, какие мы. Это наша карма, карма каждого человека. Мой стакан, моя соска, моя мама, моя машина, мой дом, мой Крым, моя Грузия, мой президент самый лучший. Все. коробочка закрылась. Угу. Уровни осознанности – это когда я отвечаю за себя, за свою соску, за свою, за свою кружку, за свою машину, за свой дом. Следующий уровень осознанности – это я отвечаю, и я понимаю, что происходит с моей, моей женой, с моим мужем, с моим ребенком. Я осознаю, что я у, принимаю участие в своем городе, я принимаю участие в том, какой мусор лежит у меня возле, моей, возле моего дома, возле моей квартиры, возле моего парадного, и я принимаю участие в том, что я его убираю, а не матюкаюсь и плюю туда дальше. Я осознаю, что я часть этой страны, я осознаю, что часть этого мира, я осознаю, куда я иду и что я получу благодаря вот этим мыслям своим и действиям. Поэтому, когда вы живете не только для себя, когда вы выходите в эфиры, когда вы не боитесь выйти с какими-то знаниями новыми, с какой-то поделиться своим опытом, подготовить какой-то пост, какой-то какой эфир с кем-то коллаборироваться и э, помогаете людям поднять уровень осознанности, вы уже причастны к другому уровню сознания и осознанности, и вы уже отрабатываете свою карму. Мне кажется, вот я так думаю, может, я ошибаюсь, что я свою карму отрабатываю сполна, потому что вместо того, чтобы плакать, сидеть и ждать, я работаю, я стараюсь, я вкладываюсь, и я работаю для вас, я вкладываюсь и я даю для вас. Мне так кажется, может, я ошибаюсь? Поэтому запомните раз и навсегда, карма это карму изменить. И сейчас идет серьезная кармическая чистка, переход. И не, не, не спрячетесь и не отойдете вы. Даже если вы уйдете просто своей смертью, на каком этапе жизни, на каком этапе уровня вы сейчас, даже если вы уйдете от пули от пули или от разрыва рашистских оккупантов, это тоже будет зависеть от того, а что вы за что вы топите, за что вы боретесь, за что вы… ну, ваша идея какая, понимаете, да? Поэтому э, уровень сознания, уровень кармического понимания, кто вы, где вы, это сейчас, в этот момент перехода помогаете, поддерживаете, сострадаете, значит, вы славяне, значит, вы уже что-то делаете полезно. Если нет, ну, ну, это ваш выбор. Так, дальше. Ну, собственно, все. Еще раз напомню вытяжку из э, э, ведических знаний, э, цитирую одного святого, которого в 70-е годы нашли. Его расшифровку. Итак, государством должен управлять шатри, человек, то есть правитель, который готов защищать своих граждан. Неподготовленным людям низшего класса, которые нет дела, делают более страждущих своих людей, не, нельзя предоставлять кресло руководителя. То есть низший класс – это неосознанный. То есть низший класс – это тот, который занимается только своим награбать, набрать, нахапать. В данном случае вы понимаете, да, кто у власти, кто они на, на, на граммале. То есть низший класс – это низкий уровень сознания. Век Кали, наш век, в котором мы проживаем, низшие занимают посты правителя. И их допускают в классе такие же люди с таким же уровнем сознания. Набить свои карманы, подавляя других. Получил большинство на выборах. Понимаете, о чем я, о ком я, да? Вместо того, чтобы защищать, почему у нас нечестные выборы в, в постсоветских пространствах больше всего и в других там третьих странах, почему удержаться у власти. Мало нагаб, награбли. Почему законы в Европе и во всем мире в нормальном развитом там сменяемость власти? М -м? Так вот, получив большинство на выборах, вместо того, чтобы защищать, развивать страну, они создают невыносимую остановку для своих граждан. Такие правители незаконно ублажают себя за счет своих подданных. А целомудренная мать-земля проливает слезы, видя, в каком положении находятся его сыновья. Это кусочек э, э, такой э, цитаты, которую я нашла и завершаю сегодняшний эфир 40 почти 46 минут, еще раз напомню. Карма – это карму изменить. Россияне, украинцы могут, каждый меняет сам. Сейчас задача молиться, в каждый каждый день 15 часов мировая молитва за мир, и хотя бы одну минуту, 15 часов каждый день нам с вами, желательно остановить стоп-процесс и, и молиться своими словами. Богородица Дева Радуся, эту молитву можно. Кто знает 90-й Псалом, тоже можете, можете своими словами, неважно. Главное, чтобы это было истинно, от сердца и отправлено вот туда. И, конечно же, делать свое дело. Мы помогаем каждый как может себе, украинцы, вы помогаете себе, россияне. Те из вас, кто пробудились, спасибо вам огромное. У вас эта карма, конечно же, минует. Те, кто еще не пробудились, будьте готовы, что нести вам это поколениями. И не потому, что я вам там угрожаю. Это не я сказала. Я лишь частичка этого мира передаю знания, которые давно существуют. И кармические законы, они мимо нас. Они есть такие, какие они есть. Кому, кто на консультацию на бесплатную, приходите. И коучи-психологи, и, и не коучи-психологи. Кому хочется, пишите в личку «Хочу консультацию», пишите в топ-линк. Найду время, обязательно помогу, поддержу и поделюсь своими знаниями, помогу, покажу вам, где взять силу. Отдельные практики буду давать на соединение с собой, отдельные практики, следите за моим эфиром, буду давать на осознанность, сколько будет хватать моих сил и здоровья, и моих ресурсов, я буду здесь, и я буду помогать, чем могу. Мира нам и пробуждение, карма – это карму изменить. Сейчас время перехода, уйдете вы на следующий уровень жизни или уйдете в другой мир, все равно это будет переход. И только от вас зависит, каким человеком вы уйдете. Большое вам спасибо.